К этому тексту, там будет. Подошел идеально, слушай. Че там, Кевин? Ну, я могу прочитать, если хочешь. Ну, ты... Отлично. Исследование, то, что я люблю. Это мой новый дом на горе. Не, -не, -не, -не все, все, все, свали, свали. Да, я почитаю. Слушай, Kevin, ты из тебя читатель, ну, ну как из меня, поедатель пирожков. Читай тогда рост умный такой. А, окей, давай. Так... Книжка, книжка... Слушай, удобное кресло. Mm -hmm. Ладно, давай читать. Так, окей. Mm -hmm. Отлично! Исследование. То, что я люблю. Это мой новый дом на горе Блэквуд Пайнс. Довольно-таки неплохое местечко. К счастью, эти суки сюда не могут пробраться. Пару раз они хотели скинуть кабинку фуникулеров, в которую я ехал, но у них это не вышло. Я оказался проворнее. Хм... Нифига себе, Челик. Ой Вкусно, вкусно, Кевин Что, ты дочитал? Нет Так вот, дальше Могу немного описать их Это такие здоровые сволочи по два, а то и по три метра У них есть огромные, быстрые и сильные особи А есть маленькие, ну как маленькие, по сравнению с остальными, да Неуклюжие, не до конца мутирующие У них есть умные, а есть тупые, как сибирский валенок Как ты, Кевин? Есть даже те, кто могут мало того, чтобы подражать голосам, которые услышали, а даже мыслить и разговаривать. Слышал? Слушай, помнишь того, который, ну, которого ты затроллил, сказал вилкой в глаз или в жопу раз? А, ну-ну, он, он обиделся, умел... кстати. Да, походу он даже умеет обижаться. Не знаю. Ну, походу он реально понял, то, что я его заруфлил. Так, окей. Так, есть даже те, кто могут мало того, что подражать голосам, которые услышали, а даже мыслить и разговаривать. Точно, насчет голосов. Они сначала слушают тебя, потом пытаются повторить твой голос по ноткам, тем самым завлекая твоих друзей. Могут закричать о помощи твоим голосом, дабы приманить друзей. Самые тупые из них повторяют фразы, которые ты произносил как попугай. А более умные могут разговаривать разными голосами. Даже свой уникальный могут придумать. Слушай, ну, как ты думаешь? Себе. Помнишь? Слушай, а. Слушай, у меня есть идея. А если я буду постоянно рыгать, они будут рыгать? Чёрт, Кевин, я не знаю. Это как бы не смешно, но чёрт, это смешно. Давай, продолжай. Окей. Не, Кевин, Кевин, Кевин, смотри. Помнишь того, который... Когда мы зашли на лыжную базу? Там такая... Да, он огромный, как член... Нет, Продолжи. Так вот, помнишь, а, он же говорил каким-то голосом, который мы до этого не слышали. Да, какой-то такой непонятный. Вы знаешь, такой мягенький, та... какой-то голосочек, такой приятный, как будто из... Да, какой-то как бук как младенца. Ну, примерно. Ну, не, не как твой, ну ладно. Так, давай дальше читать. Так. Так-так-так-так-так. А, насчет их самих. Мне удалось запечатлеть их пару раз. Я поставил три камеры на лыжной базе. Одну установил смотрящую на лес, другую внутри глядящую на окно, а третью эти суки сломали, Они, она стоит на чердаке поломанная. Черт, там же лежат и фотографии. Потом их прикреплю, после того как напишу пойду на лыжную базу. Точно, чуть не забыл. Кажется я нашел новых живых людей, скорее всего это парочка каких-то тупых тинейджеров или два неадекватных мужика. Я велел ему ходить отсюда, но они почему-то еще здесь. Чувак, походу это мы. Ну. Но... Да, ты, но ты тоже тупой. Стой, стой, стой. погоди, Кевин. Черт! Так. е Не, я понимаю, что, наверное, этот особняк теперь. Но этого мужика, который, наверное, нам отдал факел и флэрган и. Р -р -р -р это топор, но, черт. Как он за нами следил с это время? Ой, я не знаю. Ладно, это слишком давай, давай дальше. Попробую пойти их поискать. Придется захватить огнемет. Чего, блять, огнемет? Ибо без него никуда. Этих мразей нужно только сжечь. А если под рукой И ничего нету... нас? Я не знаю, наверное, про этих, ну, тварей, которые по 2-3 метра. Этих мразей нужно только сжечь. А если под рукой ничего нету, то лучшее средство против них, то это какой-нибудь дробовик или охотничья винтовка теперь задание 2 вернуть фотографии и проверить новую которая была в лесу а также спасти двух придурков они даже тихо в доме сидеть не могут Виндиго чует их кто индиго это, это кто индиго чует их и повезло что он их не увидел видимо они прочитали старые мои записи раз знают что они не видят статичные цели молодцы хоть на этом но черт как им удалось Перед их лицами стоял один из самых умных из особей Виндиго. Стоп. Они называются Виндиго? Хорошо, что они не поддались на его провокации, Да и он сам глупо себя повел. Видимо он был не очень умен, но с другой стороны он ничего не видел. Не знаю, но если бы увидел их, он бы точно порвал их на куски. Его рост составлял почти 4 метра. Это же как Виндиго захотел убивать, что смог смутировать до такой степени. Не ясно. Но сейчас задача у меня две. Повторюсь: спасти тинейджеров и вернуть фотографии в книгу. Конец связи. Эм. А, ну... Вендиго. Стоп, что то Вендиго. Это какой-то. Не знаю, индейцы какие-то. Ну, хоть теперь мы не будем их называть черные. Э, ну, короче. Вендиго. Виндиго. Виндиго. Ну слушай, мне нравится Виндиго, так Виндиго. Вроде ничего звучит. Да не, чувак, ну как бы ничего-то ничего, но блин. Я что-то понял? Эта книга была написана совсем вот, ну, ну, ну недавно, то есть, раз он... черт, чувак, нам надо его найти. Он сказал, что Пойдём. у него есть огнемет. Они боятся огня, значит, соответственно, он может им противостоять. Ну да. Кажется, теперь я понимаю, зачем а Этот чувак сделал тут шторку и железную дверь. Потому что железную дверь он может закрыть, а шторка, чтобы они его вообще не видели и не чуяли здесь. То есть, по идее, он здесь может себя умиротворенно вести, писать книжки и прочее. Черт, чувак, молодец, но. Так. Помнишь камера, которая стояла на чердаке? Ну, что-то припоминаю, да. А, ну, на лыжной базе. Угу. Так, Кевин, смотри, значит. Как я и утверждал, она была сломана. Стоп, стоп, стоп. Как он их снимал? Что? Кажется, погоди, помнишь, я говорил, что камеры, а, типа у них какой-то, типа, датчик движения или типа того. Походу это так, потому а, что по другому да, он блин. снять их не мог просто, потому что нет, ну иногда я в одном фильме видел, короче, натягивали такую веревку, и ты такой проходишь, а потом веревка дергала вот тут за фигнюшку, и он такой. Ну кстати, возможно, Кевин, кстати, да. Черт, я об этом вообще не подумал. Потому что камеры ретро, у них не может быть датчика движения. Ну вот именно. Черт, Кевин, а это умного, смотри-ка. А что вот это за лесенка такая? Где? Что-то не нравится мне то, что мы с тобой постоянно находим какие-то лесенки. Да, мне тоже. Ну давай, лезь. Я что-то вижу, там что-то синенькое такое. Окей, давай. Так. Ох, е-мое, тут пыли, конечно. Ой! Не надо дуть. Кто же на пыль-то дует, дурачок? Ой, джей, господи. Всё, смотри, я что-то взял. Чувак, что это? Это что такое? Ты, ты глянь. Это что, какой-то карты. Я, я, я. Погоди, отойди, от, Кивен. От стой, стой, Это похоже на итомогочи. Чувак. А. Это какой-то GPS-трекер. Смотри, я хожу, он меня показывает. Он, он показывает мое местоположение. Серьезно? Да. На, на, погляди сейчас на стол смотри. Ну давай. Вот. Давай. вот ты. Не, ну ты посмотри на это. О, -о нифига себе, реально. Видишь? Офигенно! Это какой да. Это какой-то. Стоп! GPS! Какого черта? Как он определяет наше местоположение? Телефон не ловит! Хотя, стоп, мы сейчас на горе, Блэквуд Пайнс, и у тебя разрядился телефон. Здесь нет розетки какой-нибудь? А, у тебя же, черт, же забыл зарядник в поезде. Наверное. Да. К... А как здесь ловит вообще? Здесь я не гора. знаю. Чувак, как он вообще работает? На. А, давай. Опять ты все роняешь, Кивин. Ну, криворуги, стоп, я криворуги. Ну Пошли выйдем на улицу, посмотрим, будет ли он там ловить. Давай. давай. оп. где, спрячу его пока. Давай, пошли, закрывай за собой все. Не, это уже интересно, кстати. Княжонка? Так, хотя бы мы знаем, как их называть теперь. Виндиго. Так, окей. Виндиго, ну, Виндиго. Не, не, звучит, в принципе, не, ну, прикольно. Ну, знаешь, Виндиго это какое-то... Какое-то индейское название, какое-то не знаю. Ну, я бы их лучше назвал Пиндиго. Почему? Ну, потому что они такие какие-то... Типа от слова перди. Понятно. Ну, что ли. Не знаю, нет, чувак, на самом деле... Самый страшный из них это был черт почти ночью же давай выходи кстати снега нет ветра тоже ладно не не не не, не я пойду спать. Ну ладно ладно я шучу окей давай, давай посмотрим шучу. еще раз так. смотри вот наше местоположение слушай, показывает слушай, кстати Джей подыши уже. че не чувствуешь черт фу бля <свист> <свист> ты придурок что Митей. это? Смотри, Кевин. Оно обновилось. В смысле? Карта обновилась. Я отошел я в сторону. Же... Я-то не вижу. Ну вот, на, смотри, вот, видишь. Чувак, смотри. А? Вот, я тебе в морду смотрю прям, вот, видишь? Смотри, а я вот отошел. И... А... Карта хера? обновилась. Она куда-то ведет? Нет, она никуда не ведет, просто. Это как GPS, то есть показывать местность. Ну-ка, а если я вот так пройду. Тут есть ограничения. Сейчас вот давай вот так вот подойдем, подойдем, подойдем, подойдем. Так, топ, топ, топ, топ. Ну-ка, а так вот. Чувак, она обновляется. В реальном времени. Как? Да я тебе отвечаю. О, кстати. Чрт. О, я смотрел мультик. Ну не мультик, а фильм. И там, короче, главным героем вставляли чипы. Может. ну... Стоп, чувак, я тут кое-что заметил. Тут помехи, где вот гора заканчивается, там начинаются помехи, и там ничего нету. То есть, э, показывается вся гора, а край, где заканчивается гора, там помехи. Ну-ка стоп, что а там я. Там живут эти. Дати... Э, как их, финдиго? Вендиго. Не, финдиго. Финдига, Виндига, ки Кивин. Не, не, не финдиго же вроде, не. Нет, кик, нет, нет, Стоп, смотри, я тебе отвечаю, Кевин. Гора заканчивается, сразу начинаются радиопомехи какие-то. Я не знаю, радиопомечены, какие помехи. Ничего. Я не знаю. Нет, Эй, чё... я не, не знаю. Так. Ну-ка, а вот так пройду. Блин, Кевин, я тебе отвечаю. Эт сколько ж тут высота-то? Отойди лучше с край, а то сорвешься. Смотри, еще, еще, показывается дом. Дом. Как будто там какой-то чип вставлен. А, пок показывается дом. Вот этот вот особняк, охотника этого. Или как, как его называть? Будем называть охотником. Окей. Okay. Отец Виндига. Э, Стоп, если здесь что-то такое... Да. Окей, okay. отец Виндига. Кстати, классное название. Давай так и называть его. Давай. Смотри. Так, тут это вышка, на которую мы должны приехать. Но, черт, смотри. Виндига, oh. они... Порвали этот трос, как будто, как макаронина. Ну реально. Ну да. Но, знаешь, я не хочу спускаться так же, как мы и поднимались. А, so, понятно, что, ну, как бы, Понимаешь, кабинка... тут можно подскользнуться Спасибо. и покатиться просто, костей не соберешь. Ну и кабинка как бы, это самое. Ну, да я помню. Чувак, нет. Как мы вообще пережили это? Я вообще понятия не имею. Ну что, пошли обратно в дом, потому что уже становится да, холодновато. Ой, вот. Так, окей, смотри, Кевин, я тебе отвечаю. Тут, тут что-то неладное. Здесь, кстати, я заметил вот что. Маркер, он иногда мигает, пропадает. Видимо, связь, но она не идеальная. И с задержкой небольшой поворачивается. То есть, знаешь, когда денег мало на телефоне, и ты включаешь Google Maps, например, там, ну... Не, типа в Яндекс.Такси, в Яндекс.Такси такси также не знаю такого, ну ладно. Не, я говорю, то есть иногда маркер пропадает и с задержкой крутится. Но вот. ничего, работает главное, стоп. Блин, наверное здесь словит интернет. Давай, заходи. Сейчас зайду. Кстати, Кевин, вот одна особенность, которая меня пугает, ну про пройди. То, что вот на всех дверях с двух mm -hmm. сторон когти. Вот да. Кажд... Я... Вот мое предположение, что это Виндигой, не? Как бы. Не знаю, они помечают двери как-то, не знаю. Т стоп. Мужик говорил, что сюда не пробраться не могут. Так какого черта на этих дверях? Стоп! Или может это охотник так? А может быть, д... да. Помечал да, может, двери, они... на которых был. Да, или не, мы, не в этом плане. Может быть, они так делают на некоторых дверях и типа не заходят потом два раза. Не знаю. Я не знаю, что эти отмечены... Э, отметены, значит... Вообще непонятно, что чё такие... Чёрт, рация у тебя? Стоп, если здесь ловит э, GPS, то... Рация у тебя? Mm, да... Стоп, пошли в эту комнату, чтобы... Мало ли... Чё то у меня небольшая паранойя... Сейчас. С... Всего... положи карацию на стол, и давай попробуем его включить. Больше в этой комнате ничего интересного такого нет. Ну, картины Кстати, я слышал, что за картинами какие-нибудь тайнички могут быть, но думаю, бред это все. Все, положено на стол? Да. Дай-ка я ее заберу. О, блин, она вся в снегу до сих пор, чук. Чего ты ее не очистил? Ну, ладно. Давай, нормально. Так, давай я поставлю на промотку. Давай просто... Да Ты кинь на пол, сказать. господи. На полки не пусты же, то пол нос. Давай. Это знаешь, мы как будто призраков призываем. Бля. Ну-ка. Так. Вроде пока что ничего. Так. Проматывается, проматывается. Хотя стоп. чё мы мотаем, когда, ну, ну, типа... Сначала мы должны сказать, а потом только уже проматывать начать. Ну да, Давай. Так, зажимаю. Так, стоп, включу, еще Прием! Прием! Кто-нибудь слышит? Прием! Ничего. Так, сейчас, давай на другую волну. Прием, прием! Слышно? Прием! Да и нас никто не услышит. Прием, прием, прием. Наверное, это будет бесполезно. А, кипоху, кинусь А? Ты слышал? Чувак, Только... перебыстый рацию. Прием! Прием! Чистота 84! Прием, прием! Слушаем! Черт непонятно, но кто-то. Прием! Идентифицируйтесь! Прием! Что-то, по-моему. Какая-то буря, наверное, внизу, не знаю, не слышно. А вдруг это Виндиго? Рации пользуются. А -а! Прием, прием, прием! Вы, вы, вы нас слышите? Прием! А, Мы на горе! Виндиго? Я не думаю, что они умеют пользоваться рациями. И... Тем более, откуда они. А -а! Прием! Кто это Алло? говорит? Почему они нас не слышат? Погоди, не знаю, ладно, давай покинем. кинем. А, черт. Так. Что они пытались сказать, ты хоть понял? Нет, ну там вообще что-то непонятный фон. Кстати, я что-то заметил, Кевин. Погоди, я выключу пока рацию. Все. Что? Что голос был похож на того, это, Виндига, который был 4 вот я и говорю. Такие нотки похожие, согла согласен? Ну, ну да. Блин, ну даже сквозь помехи я такую услышал. Не, чувак, что-то, блин, странно это что-то вс ⁇ А вдруг, конечно, такие тут такие... Не, ну, <музыка> чувак написал, что... <музыка> Нет, я еще раз попробую выйти на связь, давай. <музыка> <музыка> так. Прием! Прием! прием слышно отзовитесь прием прием прием гора blackwood Пайнс. прием а? Чёрт, чувак нет кажется это живой человек может даже это хозяин этого дома не знаю но прием уходим с эфира Гора Блэквуд Пайнс. Насрать, короче. Если кому-нибудь нужно будет, он сюда притопает. А, черт. Главное, чтобы это был не какой-нибудь Виндигой, но... Да. Мне кажется, если они придут, ну, он... как бы будет... Да я даже не, не думаю, что это... Они знают, что такое Блэквуд Пайнс. Надо насрать. Окей, так. Черно... Блин, меня на самом деле покой не дает это, Киен. Раз, ну то есть хочешь с кем-то поговорить, раз давай последний раз попробуем. Так это где оно? Вот. Прием, прием. А? Прием, вы нас слышите? Что это вообще Прием, что у вас происходит? Мы можем вам помочь? Херня, это все творится. Не понял что это был за звук прием